Народ, всем привет по гармонам, подразделениям, а также во вооружении. Пока вскользь, что когда будет точно известно, сниму полноценный разбор каждого. Если вам, конечно, будет интересно, пишите в комментариях. Есть три теории того, что может быть, но прежде чем к этому перейти, как вы знаете, рубрика называется «Шапочка из фольги», и ей надо соответствовать. Я готов ванговать. Поехали. Есть несколько теорий. Во-первых, что это будет Турция, во-вторых, это будет Япония и в третью степень это будет Китай. Да, три подразделения, точнее одно подразделение одной из этих стран. Мое видение. На чем я основывался? Смотрите, вот здесь вот где-то будет картиночка, здесь было видео по Фра из Франции. Там во Франции сливали информацию и сказали, что будет азиатское подразделение. Недавно вышло видео, в котором упоминалась восточная страна. Восточная страна, естественно, это Япония и Китай, что приходит в первую очередь в голову. Но также не стоит забывать, что есть в интернете очень старая картинка, но тем не менее в подразделения, которые выходят, они плюс-минус соответствуют данному скриншоту, на котором видно, что будет Турция. А Турция, как ни странно, это тоже Восток, другой, но Восток. Поэтому я считаю, что будет Китай, Япония и Турция. И сейчас поговорим про каждую из этих стран, что то может быть. Кстати, я еще думаю, что это будет женское подразделение. Ведь продажи женского подразделения будет выше, чем у мужского, тем более давно не было девчонок, а мужики любят покупать девочек и скины на них. Нешер тому пример. И в странах, которые мы озвучим, естественно, есть женский спецназ. Конечно, маловероятно, что будет Япония, ведь там нет большой истории спецназа, в отличие от того же Китая или Турции. Но начать хотелось бы именно с маловероятной Японии. Ведь японский спецназ это редкость, а этим можно подкупить. Я Дальневосточник, и мне это близко. Плюс я анимешник, но не отбиты, конечно, на всю голову этой субкультурой, но тем не менее. Скажу сразу: я не хотел бы няшных анимешных скинов в игре. Это перебор. Но какие-то отсылки в легендарках я бы, интересно же, ну, я бы, конечно, посмотрел. Естественно, оно должно быть отключаемым на кнопку, ну куда без этого не все это полюбят. Хотя кого я обманываю, я анимешник. Ладно. И несмотря на то, что Японии запрещено по конституции иметь армию, у них есть сила самообороны, которые включает в себя и спецназ, а также у них есть полицейский спецназ, а с 17-го года девушкам разрешается... Попадать в армейскую разведку, в танковые войска, в воздушно-дистанции войска. В общем, список очень сильно расширился, что в принципе позволяет вести в игру японское женское подразделение. А спецназ с Японии, к сожалению, информации очень мало. Пару слов о моих японских вариантах. Первый это будет SOC, Special Operational Group. Все солдаты имеют фификацию ВДВ, ведь набираются они исключительно из рейнджеров. Первые отряды готовили по программе «Дельта США» в 1998 году, но по факту история создания все-таки считается в 2004 год, когда они были введены в строй как подразделение по борьбе с терроризмом. А с 2008 года название «СОК» изменилось на «СФГ» (Special Force Group). Как такой истории проведения спецоперации они не имеют. А вот куда интереснее выглядит история специальной штурмой группы поли... Национального полицейского управления Японии, которая называется «САТ». Там уже есть своя история, которая ведется аж с 80-х годов. И большое влияние, как в принципе и подготовкой, занимались Германия, Британия и Франция. Соответственно, они очень похожи именно на подразделения этой страны. Из спецопиратов, которые не проводили, можно вспомнить инцидент с заложником Митсубиши Банка в Осаке, захват рейса 857 в аэропорту Хоккайдо, инцидент с заложниками в Нагое, где, кстати, принимал участие бывший гангстер Якудзы. Да, кстати, ходили слухи, что они боролись с сомалийскими пиратами когда плыли на одном из кораблей. Но это все слухи. В общем, как вариант, САД имеет место быть. По вооружению штурмная винтовка будет карабин М4, но я лично хотел бы Ховат типа 89 По медику на вооружение будет mp 5 но я думаю не mp 5 скорее всего, а МП-7. Хотя есть, конечно, японский мини-Би, но маловероятно. Пистолет ХК-USP, простите, мой французский. Ну, английский, естественно, да, но блин, с произношением, конечно, беда. Uh, ну, я буду скриншотами, скриншотами баловаться. У поддержки будет пулемет тип 62. Это японский ствол. Хоть на вооружении есть сумитома uh, мини, но по факту это FN мини, поэтому ничего интересного. Uh, снайперская винтовка будет Ремингтон М24 и баррет М95. Возможно. К сожалению, с национальным вооружением в Японии очень слабо. В основном это все заимствованное, поэтому своего вооружения толком у них нету будут все брать из других стран. За Японию скрестим пальчики. Но давайте перейдем к более интересному варианту, это именно китайское подразделение, а если быть точнее, китайский женский спецназ. Знаете, погружаясь в историю Китая, точнее китайского спецназа, еще в нем женский след, понимая, что в Китае нет поблажек для девушек. Там все очень жестко и даже подготовка женского спецназа, как оказалось, является по большей части тайной. В Китае существует спецназ под названием Великий Дракон, в котором есть только девушки, что просто не оставляет выбора разработчикам, как вести именно Великий Китайский Дракон. Хотя, знаете, скорее всего, здесь будет сборный образ, как со шведами. Ведь там нет конкретного названия подразделения. Это сборный образ нескольких подразделений. Жаль, конечно, видео не, не вышло у меня по АМФ, но тем не менее. В общем, Китай богат на названия своих подразделений. Волшебный Меч Востока, Сибирский Тигр, Летящий Дракон, Команда Стор. «Острый меч синего неба», так что будет выбрать из чего. Тут, кстати, ванговать будет сложно, потому что вариантов куча, и поэтому, я считаю, все-таки будет кон не конкретно, а сборная солянка. К сожалению, трудно будет с обзором именно спецназа Китая, ведь он является по большей части страной закрытой, что не дает много информации для изучения. Например, подразделение «Пантера», которое стало известно только в прошлом или позапрошлом году, раньше про это подразделение нигде не писалось и не сообщалось, а оно было. Поэтому крупица добытой мной информации я оставлю на полноценный обзор, конечно про подготовку есть, но конкретно про спецназ очень и очень мало. И хотел также сказать, что китайский спецназ неоднократно побеждал брал призовые места, а также входил в призовые, потому что они брали первые, вторые и третьи места на соревнованиях спецназа, что дает право назвать их одним из лучших в мире и казалось бы на небогатую историю, но подготовку этих парней дай боже. Кстати, еще забыл упомянуть, что у них есть специальное полицейское подразделение СПУ, он же СВАТ, Можно и так и так называть, они не обижаются. Для них это одинаково по произношению, хотя по написанию, по-моему, больше СВАТ мелькает. Свою историю не ведут с 1982 года, и целью создания изначально была эта борьба с угонщиками. Они раньше назывались PSU-722. Поэтому китайский спецназы, я считаю, имеет полное право быть добавленным в игру. Тем более, что азиатские спецназ редкость в играх, и это будет только плюсом для игры. Тем более, женский спецназ китайские. Красота. По вооружению. Пистолет для всех это QSZ-92. У штурмяка будет автомат QBZ-95. А медик будет с тип 05 бегать. Снайпер будет с QBU-88. По названиям, конечно. У поддержки будет тип 88 или 95. В принципе, с Китаем очень сложно разобраться по вооружению. В том плане, что... У них есть, например, QSZ-92, можно сказать по-другому тип 92, и ты не ошибешься, потому что можно и так, и так называть. Плюс не понять у них, если ты говоришь тип 62, это может быть как танк, так тип 62, это может быть пистолет. Очень странный. Но что из плюсов, у них есть свое оружие, то есть их не надо создавать, брать аналоги из каких-то других стран, по вооружению. Они создают свое оружие. В принципе, довольно-таки неплохое. Хотя и балуются иностранным. Куда без этого? Но будут явно бегать со своим родненьким. Ну что, настало время поговорить о Турции. Ведь если судить по скрину и упоминанию Востока, то вполне можно предположить, что будет турецкий спецназ. Да-да, женский турецкий спецназ. Надо себя поправлять постоянно. Тут, конечно, даже фольга на моей голове не позволяет мне полноценно давать именно прогноз на женский турецкий спецназ. Все-таки Турция и женский спецназ очень сложно Образить вместе, все-таки Восточная страна, но в случае с Китаем в Турции тоже есть свое подразделение женского спецназа. Например, первая группа женского спецназа пополнила ряды жандармери вооруженных сил Турции в 2020 году и была создана для борьбы с терроризмом на границе страны в провинции Хакари. И полноценно, кстати, ведет там бои, проводят зачистки, операции и тому подобное. И стоит повинуть что девушки. Полноценно служили в армии и до этого, но в основном на более гражданских таких должностях, не связанных именно с боевыми действиями. И вот прогресс отдельно женское подразделение спецназа появился совсем недавно. Есть очень интересный факт, что террористы тех краев боятся это женское подразделение, ведь ликвидация с женщины мужчину у них считается, точнее не считается, что если девушка ликвидировала парня, то он не попадает в рай. Поэтому не очень боятся воевать именно с этим подразделением. Неожиданный факт, но теперь живите с этим. Блин, ну восточная страна, и даже сейчас, несмотря на то, что есть женский турецкий спецназ, ну, конечно, маловероятно, что он будет. Но давайте будем топить до конца. Сказал, что будет девчонки значит, будет девчонки. Ждем турчанок. Что же нам известно о Турции? Одно из самых знаменитых подразделений это, естественно, бордовые береты, которая была создана в 1952 году. И они имеют очень богатую историю, опыта проведения спецопераций, являются фактически элитой Турции. Почему фактически они являются элитой Турции? И по разным источникам их от 200 до 500 человек. Тоже как бы, ну, и много, и мало одновременно. И уже вот именно турецкий спецназ, именно вот эти бордовые береты. Они отличились во многих странах, и в отличие от ранее озвученных подразделений, их география намного обширнее. Они были в Боснии, Афганистане, Ирак, Греция, Косово. Если Китай и Япония в основном это было локально в их стране, то вот именно турецкий спецназ успел, пово... успел повоевать во многих странах и засветиться именно там. В Ангую будут бордовые девушки. Но давайте поговорим про вооружение. По вооружение у них очень много иностранного вооружения в связи с тем, что они входят в блок НАТО, поэтому у них есть, в принципе, как свое вооружение, так и э, америкосовское, да, там из этого блока там германское, немецкое, японское, турецкое, итальянское. Но все-таки будем стараться ванговать в сторону ихнего вооружения, либо хотя бы аналоги то есть модифицированные уже ими. По пистолету будет это USP-9. Возможно, будет Агдал серии ТР. Это пистолет два у меня варианта. По медику будет, скорее всего, пистолет-пулемет САР 109. Это, если не ошибаюсь, чисто их пистолет-пулемет. Штурмик будет бегать с КСР 556. Так, так снайперу дадим КНТ 308. Ну и, и финальный вариант поддержка будет бегать с SAR-240. Очень сложно было выбрать, но я лично выбрал эти варианты, будет даже интересно. Если я не угадал, что это будет женский спецназ, а это будет мужской спецназ, и я хотя бы пробью страну, да, шапочка меня не подведет, она собирает волну. Хотя нет, шапочка наоборот отражает, она очищает мою голову больную. Ладно, в общем, надеюсь, я выгадал, будет интересно посмотреть, пробила я страну, пробила я вооружение. Если вообще есть женское подразделение, то это аж три пробития за раз. Ладно, думал сделать видос на 5 минут. Получилось немножко больше. Шапочка берет свое. А как вы считаете, какая восточная страна будет? Китай? Япония? Турция? А может быть какая-нибудь Корея? Мне интересно ваш вариант. Пишите в комментариях, что вы думаете. Давайте избавимся от этого. В общем, с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся, к сожалению, наверное, уже не скоро. Но об этом в другом видосе.